куски проваренного мяса. Первая наважена. А сидим мы в районе Бежмы. Решили приостановиться на часок. Вот Юра. Тоже что -то достал. Достал, стало быть. Будет у нас на жарю. Вот полная луна. Вон Леха, а за ним Андрюха. А тут лаван. Помаши лаван. Вот так вот они все и машут. А рыба пока не клюет ну вот сковородочку я наловил у ребят конечно поболее что делать у них по две удочки по, по два крючка вот солнце уже встает все собираемся сейчас пойдем Татюков считает даже. У него килограммы, а он считает. Соответственно складывают по одному к крокодилу. У него семья большая, ему еще Питер кормить. Вот, Мишка смотри, видишь хапуга какой и жалуется. И у него удочка сейчас пропадет, пропадет, ой, блин. А все, все, все. только, только начал снимать что смогли взяли? Бля? ну, можно это а, ну да, что смогли взяли? Вот такого я всего лишь взял одного. Переехали в другое место. Да. И у ловки сразу же поклевка, сход и потом крупняш. А говорят, что тут здесь крупной рыбы нет. Врут. даже поводки стоят все с этой умки сейчас не поймал ловка сейчас пока перерыв вот есть ездит перемещается Сейчас к тебе стайка перешла. Ну, если вы не отметите, нет, на вооружении. За моїх Она не была такого Друзья, подъезжают. Крику, так что я выключаю камеру. Голову просто пьем. Пьючу. Голову ключек, наверное. Бывает. Леха мне пригнал окушка Ну спасибо тебе Леха Леха, э. видела? Это не мой, вот эти Вот мой Это наш Ну да Поделунку Других проходили Друга А думаете на что я поймал Слышишь? А. Ну, что думаешь, я его поймал? На креветку, бля. На креветку. На заводочке наблюдать, наблюдать, чтобы не тащил их. Вот, видишь? Он такой медленно-медленно, я думал, сейчас, блядь, точно вы. На пельмени? А не пожирать пришли, видишь, прям. нормально, да? Я взял таких несложных пельменей. Блин, опять придется Это резать Придется отрезать опять Он же по одному не ходит там еще сразу. Ты мне говоришь? Сейчас подожди И давай там один туда, один сюда Не видишь, я пельмень жарю Эх, король бабай Главное, лезет, лезет Главное небольшую пачку Что, блин, стреляли а ты как, а? Что, распалили? Да ёкарный бабай, там что, опять, что Нет, запутался, как обычно. Вот последний. Всё? Так, это надо будет мусор не выкидывать сюда. Мусор не выкидывать сюда. здоровье! Да Давай. Давай. За моих оконей давайте. Давай за Санькиных. Санька сегодня. Дрюха! Твоё здоровье! Санька, сегодня у нас, видишь, какой-нибудь, а? подлечительный Вы все положили? Да иди сюда, все, абсолютно все. А ну, сегодня у нас пельмешки без спешки. Ты посолил уже, да? Может, так, ну, запеку, ты на руку засыпь. На ней они подходят. Где-то вон там, лосиком сидят. Вон там, вон прямо если смотреть. Там, прямо, там есть люди. Есть, там база. Вот там дофига. Там, там, там дофига кстати. Так это деревня вся пришла рыбачить. Яринга. Первый раз ловлю и не пью. Обычно не пью и не ловлю. Завтрак. Теперь у нас будет обед. Рыба... Как она? По-польски? Во фритюре. А, во, во. Первая пошла. Лехи, все мало-мало рыбы. Лёха, Лёха. ты смотри, пошел, пошел там. Тоже да, ловится. Да. Мелкая соль, мелкая соль. Ты скажешь. У меня обе удочки На почину. А я здесь занимаюсь чем-то. Ну, ну я рядом тут да. контролирую. Да, да, контролирую. На своей удочке такой контролирую. Иу, иу. Вы конечно молодцы ребята, но... Чего ты, я с тобой. Я вижу, Тебе хоть спасибо. Я чем могу, помогу. А ты в рюмочку мне належь, они же выпили. А я тоже как -то. уже принес что то да? Да, что то принес. Сашкин, смотри. Молодцы, мы говорили, не влезет. Что, мы такого очень делали, да, здесь? Никогда. Ну, вот, здесь вообще первый раз я. Будет когда. Да. Рыбка зашкварчала. Зажурчала. Зажурчала, да. Хвосты заподнимала. О, закипела. Не прошло полгода. Ты посолили? Посоли. тут у нас загорает, северным загаром, это у нас Алексей навалился, поймал больше всех рыбы, ну? Леха помаши рукой, Посмотрите. наверное спит, да, спит и видит. Я еще не довел, а ты уже машешь. Вот теперь маши. Привет. Говори громче. Все очень плохо. Не и так что, так. В конце дня вы удивитесь. Кто больше всех жалуется, то больше всех и будет поймано. Да, так ты еще того не спрашивал? Так он будет жаловаться. И... А тот будет плакать что-нибудь он сказал, что на это озеро больше не поедет никогда, никогда. Даже хлебушек макать. А рыбе мы ничего не дадим. Не расскажем. Всем привет. Я решил немножко поспать. Для этого я взял с собой кровать вот так вот мне еще ребят домой поменяли место юра там уже небольшого кушка поймал все сразу завели Глубина офигенная Рыба Не хочет сотрудничать Че, уже поймал. Блин, я че-то не успел дойти. мы на мураканах Этих очень отличное озеро и не причем не сегодня все. очень жарко тепло да. великолепно ну, да ну клюет сегодня через 33 вы меня поняли меня. что, что? Вон лёшка вон сашка Сами помаши ручкой ну, тети люсе машет машет молодец Главное, на двух собачках приехали с одной с другой стороны. Но сегодня Смотри, очень вредная здесь, рыба. Здесь, День здесь, стеклянный, как говорят старики. И поэтому клюет очень вредно. Парни поймали я маленько Чаров. Я только а, Окуньков. Я, ну, НК, да, мы моря, Юрий Батькович. Помаширующий, да, всем привет, большой всем привет. привет. Сидим, да. отдыхаем. Погода Погода просто сказка. Вот разделись... Скоро загорать будем. Жезлон там у нас есть, правда, еще не расставленный, но нормально. Да, да, да. Пойдет. Всем большой привет. О, Вовка убегает. Это, это военный, да, он, он секретный у нас. Поэтому нельзя его снимать. Нельзя, нельзя. 100%. Да. Ну, короче... Все, всем пока. Поехали дальше. Меняли место, не знаю зачем. Но говорят, стоит отдыхаем без рыбы. Было бы рыбу, работали бы, пахали бы, а так отдыхаем. Да, Лех? Да, получается, да. Отдыхайте, ребята. Отдыхайте. Да, да, нас... Как всегда, камеру выключишь, что-то попадется... Камеру никто не хочет увидеться. Самое главное начинает увидеться, когда все домой начинает собираться. Ну, в смысле в обратный путь. Все, завершили рыбалку на этом озере. Едем в узкую губу. Воды подо льдом 5 сантиметров. Леха даже камбалку маленькую достал. Как она туда полезла, не знаю. Две? С ума сойти. Андрюха паникует, сидит. Лег бы спать, да и все, и не мучил бы нас своими этими. Вот. Народу сегодня не так уж. И ты будет плевать. Да. Ти клюет беспретано исходит. Не ловится. Не умеет она ловиться О, Видите, видите? <реклама> <реклама> Ребята, у меня съели червя червя китайского вяленого давай предложим им похрупнее и повкуснее то там такой был большой что вяленого червя стащу вот я хочу печику с печенюшкой Юра своего чай наел. А почему-то кто-то замерзает. Юра только далеко не Как так рядом сидим?